Привет всем, меня зовут Марат, компания Hi-Tech Monolith. Сегодня мы снова заехали в Токсово, пошли смотреть что происходит. С момента нашего последнего посещения изменилось достаточно много, мы уже залили стены второго этажа, залили плиту покрытия, сейчас уже перешли на устройство парапетов по плите покрытия и устройство кукушки которая будет обеспечивать выход уже на плиту покрытия сейчас мы уже видим полностью фасад здания с этой стороны сейчас мы завершим устройство парапетов и будем плавно переходить к монтажу окон и подготовке фасадов уже к монтажу утепления и финишной отделки В видео подписчики задали вопрос как опалубка, которая устанавливается на вот ответственной части, стоит в проектном положении и не выдавливается. Ну, чуть-чуть расскажу, как это работает. Итак, для понимания, как заливается соответственно, стена, давайте рассмотрим вот эту стену. это стена на втором этаже, внизу под собой она не имеет никакой опоры. Значит, для устройства ответственной стены применяются четыре ну, основных приема. Первый – это дистанционный брусок, так называемый. Это вот такие кусочки из фанеры, можно увидеть, они уже здесь приколочены. Здесь на стене их можно увидеть, они с шагом в полтора метра везде установлены на наших стенах возле стяжных шпилей, которые не позволяют опалубке сжаться меньше, чем наш проектный размер стены. Допустим, стена у нас здесь 150 миллиметров, длина бруска 150 миллиметров сжать брусок уже невозможно, поэтому он вот так и устанавливается. Второй элемент это стяжная гайка и шпилька. Здесь можно увидеть уже оставленные конуса на видео про опалку. Мы показывали эти гаечки, шпильки, которые стягивают опалубочные щиты, сжимают их в брусок, тем самым не позволяет опалубке разжаться шире при бетонировании, да? То есть мы его зажимаем жестко, упираемся в брусок, создаем жесткую форму. Третий элемент это у нас подкос, который бы показывали в прошлом видео, который жестко цепляется за палубу, держит верх опалубки в проектном положении и при бетонировании позволяет ей качаться вправо-влево, но ну, исключает крен стены. Очень плохо до крен, надо очень много там штукатурить или шлифовать. Четвертый пункт, это анкировка низа опалубки уже к нижележащей конструкции. Ставится опалубочный щит, снаружи бурится арматура, забивается в бетон для того, чтобы нижняя часть опалубки не выперла, тем самым не раскрылась и бетон там не растекся или ну, не получилась такая конусообразная стена. Сейчас мы поднялись на плиту покрытия дома, здесь оно у нас двухъярусное, нижний и верхний ярус неделю назад мы уже укладывали бетон в эту конструкцию сейчас бетон набирает прочность после этого мы наверное, на следующей неделе планируем демонтаж опалубки и уже отсюда его вывоз на этапе армирования плиты мы заложили арматурные выпуска на которые уже сейчас навязываем арматуру пока бетон набирает прочность чтобы не терять время мы вяжем уже наши парапеты которые будут обрамлять плиту есть выпуска под кукушку которая будет выполнять функцию выхода из дома на на кровлю здесь у нас будет плоская кровля с газоном на который можно будет выйти и погулять на этой зеленой лужайке и сейчас у нас ведется процесс непосредственно вязки парапета парапет в зданиях с плоскими кровлями просто необходим он выполняет функцию, во-первых, гидроизоляции узла примыкания, во-вторых исключает намокание фасадов если вы строите, допустим, скатную кровлю, у вас есть скат, который вылетает за фасад, там, ну, мы делаем минимум 60-70 сантиметров который позволяет сохранить фасад в сухом состоянии, потому что фасадные материалы зачастую, ну, боятся воды лучше вот такие прямые осадки исключить. Здесь, соответственно, ввиду того, что у нас нет вылета с фасадой, для того, чтобы вода с крыши там просто не текла на стену не разрушала ее, делается парапет. Это такая отбортовка, в которую снег, вода упирается и вода уже централизована в зоне, где это предусмотрено, отводится через дом, через внутренний водоотвод. Э, вот здесь у нас парапет. Высота парапета будет составлять 700 миллиметров. Он достаточно высокий, потому что у нас планируется сверху еще устройство кровельного пирога. Здесь будет порядка 200-250 слой утепления, потом будет стяжка, потом будет мембрана, потом балластный слой будет еще и сверху уже газон. Пирог будет составлять порядка, наверное, я думаю, 450 миллиметров, примерно весь пирог кровельный. И примерно выйдет на эту отметку. У нас останется бортик на этот бортик в перспективе еще установится ограждение который будет в целях безопасности потому что кровля будет эксплуатируемая и уже на финише это будет выглядеть так можно обратить внимание на вот эти вставки из экструзии такой блочок 150 толщиной 250 высотой это так называемый термовкладыш который устанавливается уже в вертикальную конструкцию его задача уменьшить теплопотери здания через монолитный ну непосредственно монолитное сопряжение уменьшить мостик холода как это работает немножко расскажу здесь у нас плани... планируется монолитный парапет он непосредственно контактирует с нашей монолитной плитой Покрытия. плита контактирует со стеной внутренней соответственно в перспективе у нас планируется наружнее утепление кровли здесь пирог будет подходить примерно вот на эту высоту утепления снаружи также планируется утепление фасада чтобы не было в доме не, не было промерзания внутреннего угла дома и выпадения конденсата в нем выполняется так сказать уменьшение вот этого пятна контакта монолитной конструкции э, парапета с плитой для этого вот устанавливаются такие вот э, в парапет устанавливаются термовкладыши, которые уменьшают вот эту зону контакта, тем самым уменьшают теплопотери из дома и промерзание внутри конструкции. Они у нас будут установлены по всему периметру нашего парапета. После бетонирования они останутся в конструкции и будут работать как вот такой теплоизолятор локальный, уменьшающий теплопотери дома. В наших стройках иногда возникают такие приятные неожиданности. Заказчик после посещения объекта очередной раз подумал о том, что у него балкон слишком длинный. Здесь изначально архитектор запланировал балкон 3 метра. Здесь походил, подумал, сказал, что балкон большой и попросил нас сделать балкон чуть короче и удлинить помещение. Поборолись мы, конечно, с проектировщиком. Ребята на месте тут героически собрали опалубку из подручных материалов можно увидеть что у нас вообще это опалубка для устройства перекрытий сейчас стоит на стене как-то скрутили ну в целом все получилось нормально Бывают вот такие ситуации заливаются такие вещи хорошо что у нас здесь монолитная конструкция хорошо что мы не успели залить плиту перекрытия до момента принятия его им этого решения. Но сейчас уже все стоит, все получилось. Заказчик, я думаю, скажет нам спасибо. После завершения монолитных работ мы планируем приступать уже к устройствам фасадов. У нас будет утепляться здание снаружи утеплителем толщиной от 100 до 150 миллиметров. Это будет минеральная вата, которая будет оштукатурена совместно с вставками из дерева, которые создадут красивый экстерьер этого здания. Есть у нас уже ну, так сказать, дизайнерское решение, которое можно будет выполнить. Слой утеплителя, который будет снаружи. Висеть на этом доме позволит создать теплое пространство внутри и не позволит выходить теплу из здания через стены. рассказали что у нас сейчас происходит в ближайших планах у нас завершить монолитные работы на этом объекте, к первому июля мы планируем завершить весь монолит и уже приступать к следующим этапам работ. у нас следующий этап это устройство кровли, здесь у нас будет плоская мембранная крыша, сейчас занимаемся уже проработкой технических решений узлов, которые у нас по ходу выплывают, там всякие проходки и прочие моменты, окна у нас уже сюда заказаны и в начале августа планируется монтаж оконных конструкций на все здание и а, также у нас ведется процесс параллельно проектирования уже внутренних инженерных сетей часть из них уже запроектированы часть дорабатываем но ну, целом все идет по графику по этому году планируем дом снаружи полностью закрыть и уйти вовнутрь кому было интересно видео подписывайтесь пишите комментарии ставьте лайки будем вам рады всем спасибо всем пока